Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет проект SolgeParked. Ребята, это очень хорошая, отличная возможность сделать большие иксы, наформить себе бабла и, в принципе, можно уже потом полгода еще как минимум ничего не делать. В общем, давайте разберемся сейчас быстренько, что мы имеем, как с этим работать и как нам поднять денег. В общем, это у нас платформа наподобие как Uniswap, чем-то похоже больше чем как панкейк в принципе суть почти одна и та же на этой платформе что мы можем купить токены платформы совсем все просто я думаю с этим вообще никаких проблем у нас не будет и самое главное что и самое интересное это здесь будет запущен фарм это реально ребята для вас прям супер супер пупер проект блин потому что старт начинается через 14 часов Именно тогда будет полностью все нормально фармиться, тогда система пойдет вверх и я вам скажу, пора уже сейчас тарить токены, потому что потом они будут, наверное, в раз 5 дороже и, соответственно, потом цена будет для нас уже не такая вот интересная, поэтому надо тариться прямо сейчас. Как вы видите, у нас здесь рой прям вообще бешеный. Я не знаю, конечно, старые термины применяю, как рой. Но, тем не менее, проценты просто у нас колоссальные. То есть, можно залететь в пул. А, я уже залетел, я уже бабки вкинул. Я думаю, сейчас еще посижу, подумаю, да, наверное, еще много денег заподкину, подкину, чтобы, наверное, тысячи, две, три было точно. Потому что, серьезно, вот э, завтра, я думаю, в течение дня прям... Вообще мега пам просто будет. Я даже не собираюсь внедряться в подробности, какая там у нас э, идет экономика, там все эти, все эти дела. Все мы эти проекты знаем. А, в принципе, у них что-то есть похожее, определенные особенности. Но этот проект хорошая команда разработчиков, активно развивается. Проект только запустился совсем недавно, там буквально сутки прошли. Но фарм полноценно сейчас у нас заработает через 15 часов. Ребята двигаются проекту, скажем так, сутки. Они уже есть на CoinGecko. То есть, ну, я даже не знаю, здесь даже говорить уже нечего. Потому что сейчас это просто зайдет в топ. Возможно, цена токена будет точно такая же, как на PancakeSwap, а то и выше. Так что будем двигаться по данному проекту. Рефералочка есть. Рефералочка у нас нормальная, процент небольшой, то есть все честно. То есть просто привели друга, да, там он там чем-то занимается своими делами, покупать, продают, вы немножко с этого имеете. Нет каких-то космических денег, это не какая-то там пирамида, что за каждого приведенного с него там чуть ли не по 20% отстегивается вам. Нет, здесь такого нет. Аудит. Скоро будет полностью уже подтвержден. Скоро все пройдет на ура. И залетаем мы в твиттер. В твиттере, как вы видите, у нас там пост 31 мая. Вот час назад буквально пост, еще пост. И довольно-таки люди активно следят за новостями, на все это реагируют. Поэтому я вам советую наблюдать за данным проектом. И, конечно же, не потерять свою возможность поднять хорошая баблишка. Вы видите, что уже на 22% цена подскочила. Мне... К счастью, повезло, я успел зайти сюда по 2. Но э, цена будет расти, расти, еще раз расти. И даже пока сейчас буду записывать видео, я сейчас пока его публикую, цена опять вырастет. То есть я надеюсь, что постараюсь как можно быстрее для вас всю эту новость закинуть. Чтобы вы успели зайти по хорошей цене. Я думаю, потенциал здесь 10 баксов. Это, наверное, прям.. Э, Сегодня уже можно сказать будет завтра это минимум и конечно же будет дальнейший хороший рост. Все у нас на матики построено. Это не Бинанс, Марчейн у нас там не какой нибудь там э, я не знаю еще какая-нибудь платформа матик то что сейчас актуально и очень хорошо быстро набирает обороты объемы торгов у нас на данный момент за сутки 200 тысяч но когда запустится полностью система, я думаю, у нас будет за ляма, возможно, даже где-то около 2 миллионов будет идти хороший оборот. Все просто. На QuickSwap заходим, берем и меняем свои матики на монетки Кенни, залетаем в пул, шара бабах и все у нас все хорошо, и все у нас понеслось вверх. И главное, опять же, Сильно не жадничать, я думаю, X5, X10 взять. И можно потом дальше уже немного будет подрасслабиться. В общем, ребята, темка хорошая, прекрасная. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, пишите ваши комментарии. Если будут какие-то вопросы, я вам всегда в комментариях отвечу, помогу. Если будут какие-то там трудности, я не знаю, там, с тем, как затарить токены, ну что-то в этом роде. И также будут все добавлены ссылки, там есть русский чат. Всегда можно будет земляками пообщаться. Ну, на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока!